Привет! Яндекс представил новый, как они говорят, облегченный, интерфейс для запуска медийных компаний. Ну что ж, давайте посмотрим, что изменилось и стало ли удобнее. Заходим в личный кабинет, выбираем «Добавить», «Компания», «Медийная компания. и тут нас ждет ссылка «Перейти в новый интерфейс». Да, как-то ожидалось более яркого призыва к действию, а не стыдливо маскирующие ссылки. Светло-голубой на светло-сером? Как это контрастным назовешь? Ну, разве только, если это не ссылка на бету? Ну да ладно! Поэтому кликаем и изучаем. Указываем страницу, и, как видим, часть возможностей и настроек исчезла. В стратегии осталось только два пункта – максимум показов при по минимальной цене и снижение цены повторных показов. И да, ребята, страна живет не только по московскому времени. На минуточку в России 11 часовых поясов, и когда в Москве обед, то на Камчатке уже завтра. Неудобств при планировании запусков этот момент доставит немало. Вот что хорошо, так это то, что теперь все свои креативы можно загружать скопом, а не по одному, как было раньше. И ознакомьтесь с требованием, чтобы не было ошибок при загрузке. Далее выбираем регион. Создаем профиль, если необходимо. Указываем интересы, привычки и поведение, если, конечно, знаете свою аудиторию. период показа рекламы. И бюджет на 30 дней. Выбираем стратегию и цену за 1000 показов. Справа нам покажет размер нашей аудитории и прогнозируем количество показов при текущих настройках, а также рекомендованную цену за 1000 показов. Ограничиваем число показов. И тут всплывает еще один негативчик. При первом взгляде уделяет отсутствие возможности задавать свои правила. Но вот не видно этой скромной подсказки, не заметил ее на экране ноутбука. Только все увидел. Устанавливаем нужные нам, например, один раз за 7 дней. Все, можно сохранять и запускать. Давайте якие ощущения. С одной стороны, да, задумка хорошая. Меньше кликов, больше удобства. Но с другой стороны, вот эти мелкие огрехи оставляют какое-то смазанное впечатление. Мое мнение, сейчас проще использовать старый интерфейс. Он позволяет более точно контролировать ваши бюджеты. И вообще, ребята, изучайте тот инструмент, с которым вы работаете. Это не сложно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Академий ВПК. До встречи.